До первого дня скорей Умази нас товарей И целуй меня везде По семнадцать дней уже Офигенный новый дом Вот здесь в лесу нашлось гнездо шершней Пам, смотри, горлины А смотри, Дим, какая розочка Алиса, кто Офигеть, сколько много яблок в этом году. И здесь, и здесь, и здесь. А здесь вообще дерево даже развалилось. Собака подглядывает. Ариш, скажи, в смысле... вот и все полная пустота я прожил тут 20 с лишним лет а теперь пора уезжать в лесу созрел шиповник и нужно его прямо кушать раньше у нас была одна собака а теперь еще у нас появился кабачок ну Это тыква больше, чем твоя голова, Арин Что случилось Не знаю Ну давай, качись дальше Осенний скейт. Вид очень стрёмный. В лесу часто встречается и называется лосиная муха. Ну, безвредная. И на вид, как будто клещ какой-то. Такая вот группировка собралась. <реклама> Ух ты, тыква! Тыква! Тыква! Тыква! Тыквы! Привет, оришка. Как дела? Что тут делаешь? Все совсем, все желтое Кругом Кошар Ласковый кашар Что это у нас тут за бабулечка? Бабуля да. Вы откуда? На земле Линей На деревьях Ини. Погода как в Селенхиле. Вот и приближается чертова зима. <звы> Конечно, он же одну траву жрет. <звы> Говорят, что человек, съевший Мухомор, никогда уже не сможет быть прежним. В хорошем смысле слова яблоко. Яблоко. Может я вас яблоком? Да? Да, как говорил. А вы здесь были? Домой не пойдем? ай тебя облизывает? А? Марианна? облизывает? А, а, а, а, а, Сова сидит. Сова. А, сову встретили. Всю жизнь живу в климате, в котором есть четыре времени года и ярко выраженная зима. И каждый раз надеюсь, что зима не придет. Она все равно приходит.